Ребят, здорово, это Шамшурин, и видос будет очень такой полезный и интересный, потому что он будет состоять и из моего монолога, и из кусочка разбора, который был у нас на тренинге, на тренинге практика, и из отзыва очень крутого чувака. Тема следующая, есть такая штука, как страх быть не крутым, страх оценки общества, страх того, как меня оценят, То есть, это очень сильно проявляется у тех ребят, которые приходят ко мне на тренинг. Ну, соответственно, у тех, которые не приходят, он э, также проявляется. Просто я их не вижу. Вот. И люди же выбирают как бы два варианта пути. То есть одни э, делают, что они они с этим живут всю жизнь. И ну это очень тяжело, потому что это как некая такая большая тяжелая гиря, которую привязали к вам. И вы с этим все делаете. То есть и многие преодолевают, прям просто перешагивают через него, потому что, ну, надо же как-то куда-то стремиться, да, то есть им хочется чего-то. Но им все дается очень тяжело, потому что они себя преодолевают, это забирает очень много энергии, это очень большой стресс. То есть есть вторая категория людей, которые, которые просто игнорируют этот страх и получается, что просто ничего не делают, получается, вообще. Потому что им так страшно, им настолько боязно получить какое-то неодобрение со стороны общества, что проще вообще не делать ничего. Ну, потому что страшно. Вот. И они остаются на месте, живут в этой жопе. Ну, есть еще, конечно, категория людей, у которых этого страха нет. Это люди, у которых есть безусловная любовь к себе, то есть и, соответственно, они живут и кайфуют. Вот. Но, как показывает практика, очень многие люди в нашей стране больны тем, что у них проблемы с самооценкой, просто они... Они настолько, сука, боятся, что они боятся признать э, даже кому-то другому, в том, что признаться кому-то другому, что у них какая-то проблема с самооценкой, не дай бог кто-то узнает. Но это, как правило, видно сразу и невооруженным взглядом. Вот. Э... Короче, смотрите, э, откуда это берется, да? Можно долго копать, можно долго размышлять, э, можно использовать ту версию, когда... Ну, допустим, если брать, верить в то, что мы все произошли от обезьяны, то есть был первобытный период какой-то, и получается так, что люди, это существа стадные, стайные, скажем, они не жили поодиночке, то есть они гасили мамонтов целой толпой, они там, готовили еду, они как-то существовали каким-то сообществами, они грелись у костра, ну и... Если вы чем-то не угождали обществу, то есть если как бы этот неандерталец, персонаж, человек Как-то косячил, совершал ошибку, не угождал этому обществу Соответственно, его выгоняли из этой стаи, из этого сообщества И человек, когда оставался один, он был обречен на смерть Поэтому тут все очень просто, да, ну как бы тебе не хочется, чтобы общество тебя выгнало Сделало тебя изгоем, поэтому ты боишься накосячить, ты не косячишь типа того вот, ну и как бы, конечно же, вторая версия, которая мне более близка, это то, что все-таки твои родители в детстве не додали тебе безусловной любви. То есть у тебя нет права на ошибку. Это очень большая проблема, которая очень сильно распространена. И я вижу это на моих учениках, которые ко мне приходят учиться. То есть нет права на ошибку, что это значит, что ты настолько боишься Накосячить, потому что тебя не полюбят, если ты накосячишь и тебя там выгонят из общества, тебе, тебе не дадут, тебя не погладят по голове и так далее, что ты, тебя это очень сильно сковывает. Откуда это берется? Конечно же из детства, когда твоя мама, твой папа, при всем том, что они очень сильно тебя любят или любили, ну как это у них называется, у каждого свое понимание любви они, собственно, как-то тебя не так воспитали. Очень многие делают такую ошибку, они соединяют ребенка и поступок. То есть, допустим, когда ребенок что-то там накосячил, что-то сломал, что-то разбил, они говорят, а-та-та, ты плохой, потому что ты разбил, потому что ты накосячил, потому что ты сломал, потому что ты вовремя не пришел, ты кого-то обидел и так далее. Это очень большая ошибка, потому что ребенку нужно говорить следующее, что ты сейчас совершил плохой поступок. Нужно объяснять, к чему этот поступок приведет, к каким последствиям, какой ответственности он может привести. То есть за это такая-то, такая-то ответственность. Но при этом я все равно тебя люблю. Ты у меня самый лучший, ты у меня самый классный, ты у меня самый-самый-самый. Я никогда тебя не брошу, никогда на тебя не отвернусь. Ты у меня молодец, ты у меня вообще хороший мальчик и так далее. Но поступок, который ты сейчас совершил, он плохой. И за него нужно нести ответственность. Вот. То есть все просто. Нужно разделять ребенка и его поступки. Вот. А зачастую нам... При всем желании, как бы неправильно дали или не дали вообще этой безусловной любви. И поэтому мама говорила, будешь делать так, будь, ну, будешь хорошим. Не будешь делать так, будешь плохим. Вот вот и все. И потом вы вырастаете и думаете, сука, я должен быть либо крутым, либо меня не будут любить. То есть у вас нет права на ошибку, я не имею права сука ошибаться. И это очень сильно мешает, особенно людям, которые приходят на тренинг. То есть там есть персонажи, которые вообще боятся что-то делать, да, их приходится прям сильно расшевеливать, потому что как так? Лучше он вообще ничего не будет делать, чем получит ошибку какую-то, сделает ошибку и получит негативный результат. И есть персонажи, которые делают, вот как Саня, о котором я расскажу и покажу позже в этом видео. Но ему дается это очень сложно, то есть я видел, что человек подходит, я видел, что человек знакомится. Все классно, он еще такой весь красивый, интересный, харизматичный. Но фишка в чем, что как бы у меня нет задачи просто дать тебе результат, чтобы ты там преодолевая себя сквозь зубы подходил, знакомился, брал телефоны, там, соблазнял, знаешь, нашел себе женщину и так далее. У меня есть задача дать тебе комфорт при этом. И это самая главная задача, которая должна стоять на тренинге. Потому что у него был результат практически сразу, он начал прям легко знакомиться и так далее. Но я видел, как ему это дается. Для человека это все равно был стресс. Каждый раз это какой-то квест, который надо было преодолеть, который нужно было пройти, чтобы в конце концов получить там какой-то заветный результат. Это неправильно, потому что это тяжело. Так не должно быть, должно быть гораздо легче. Должна быть полнейшая непривязанность к результату. Должно быть разрешение себе быть некрутым. Должно быть много чего еще. Вот. И поэтому таким ребятам мы на тренингах даем задание, Ну, как бы, если коротко, есть пул заданий и упражнений, как бы суть которых следующая, чтобы вы получили следующий опыт, что вы, будучи совершенно некрутым не тем образом, как вы о себе представляли, как вы хотели бы быть, а вы вот просто расслабленно, спокойно, на релаксе, имея право на ошибку, имея право кому-то не понравиться, имея право косячить, пошли, получили положительный результат. Там есть очень много разных упражнений. От я не альфа-самец, когда вы подходите и говорите девушкам о себе какие-то гадости, что вы вообще не крутой, и при этом они нормально на вас реагируют. Когда вы одеваетесь как-то по-уродски и, соответственно, ну вот у Сани был вообще такой щенячий восторг, потому что когда... А он такой привязанный к шмоткам, он очень круто выглядит, он очень круто был ну, одет на тренинге. И, соответственно, когда он одел э, вообще там ну, идиотские вещи на себя, такую ну, стрёмную одежду, то есть и он говорит, блин, я в шоке, что все равно девушки реагируют хорошо. Они дают мне телефон, они улыбаются, там, они классно, классно меня реагируют. Вот. И есть еще упражнение, которое называется лицо идиота. Это еще и очень глубокая психотерапевтическая техника, которую я рекомендую всем делать. И в этом видео дальше в разборе я расскажу вам об этом упражнении. То есть дальше в видео вы увидите разбор, кусочек разбора нашего тренинга практика, который проходил не так давно. И следующий поток уже собирается на конец марта. Вы уже можете сейчас принять участие, записавшись по ссылке внизу. Вот. И, соответственно, там я рассказываю, как делать упражнение, которое называется «Лицо идиоты». Плюс еще в конце этого видео вы увидите отзыв этого замечательного парня. Я очень рад, Саня, что ты пришел. Я всегда буду рад тебя слышать и видеть. И ты очень крутой чувак. Видно, как ты себя преодолевал, и у тебя все получилось здорово. Вот. Такая вот фигня, ребят. Поэтому э, как бы информация следующая, что нужно преодолевать свои страхи. Один раз, наверное, что-то с ними сделать. Понятно, что многие сидят настолько глубоко, что их надо вытаскивать и с помощью психотерапии, и с помощью самовнушения, и с помощью получения какого-то опыта. Но почему мне нравится тот формат, когда мы на тренинге даем какие-то практические задания и упражнения, тем, что можно несколько месяцев ходить к психотерапевту, и так или иначе любой психотерапевт вам скажет, что вы должны получить теперь практическое подтверждение, что вы думали неправильно, что ваши страхи были беспочвенные. То есть, соответственно, вы должны за короткий и сжатый промежуток времени пойти и понять, что несмотря на то, что вы не крутой сегодня, что вы там плохо одеты, вы измазались, не знаю, цементом, вы несете какую-то херню, вы можете себе позволить э -э, кривляться, корчить рожи, но при этом на вас нормально и хорошо реагирует, потому что вы живой человек. И вы имеете, сука, право на ошибку, о которой, э -э, ну, как бы об этом праве вы забыли с самого детства. Просто потому что ваш мозг усвоил следующий механизм, что если я крутой и классный, значит, меня любят. Если я не крутой и не классный, значит, меня не любят. Если я ошибаюсь, значит, я плохой, значит, меня не любят. Ну, сука, ни один человек не может прожить жизнь без ошибок. То есть всегда мы будем ошибаться, всегда мы будем косячить. И многие вещи на земле вообще невозможно с первого раза сделать без ошибок. А некоторые из них вообще являются процессом. А процесс, в принципе, не может быть как-то закончен каким-то результатом. Поэтому эти вещи надо убирать. Иначе либо вы вообще не будете делать ничего, либо либо вы будете делать через преодоление. Жизнь, она вообще должна быть счастливой, легкой, радостной. Она должна приносить радость. И ребенок, когда он рождается только-только, он рождается для того, чтобы быть счастливым. И потом уже... Воспитание, влияние родителей, влияние общества, они делают из него какое-то что-то другое, что-то ограниченное. Итак, смотрим разбор, ребята, прежде чем будете смотреть, значит, ссылка на запись на тренинг практика внизу под этим видео. Плюс 2 числа в Москве, в центре Москвы у меня пройдет мастер-класс, где я целый день с 12 дня до 6 вечера буду отвечать на ваши вопросы и буду с вами, скажем, всецело. Есть онлайн-участие, есть живое участие. Смотрите, проходите по ссылке, если вы находитесь не в Москве, пожалуйста, бронируйте онлайн-места. И также 3 марта в этом же месте, в центре Москвы, рядом с Сумом, в шикарном пятизвездочном отеле, будет проходить тренинг по свиданиям только для своих, только для тех ребят, которые уже проходили какие-то живые или онлайн-тренинги. Я буду сидеть с живой красивой девушкой. На ней буду в прямом эфире проводить целый день с утра до вечера будет проходить это свидание, буду вам рассказывать, показывать, комментировать все свои действия, как и почему, что нужно делать. Очень большая боль для многих это свидание, потому что кто-то может познакомиться, но девушки, которые вам сильно нравятся, почему-то сливаются, ну почему-то, потому что вы ведете себя неправильно, вы неправильно себя там ощущаете. Вот. и, соответственно, вы будете иметь возможность задавать вопросы либо вживую, ребят, приходите в этот зал, там 20 мест, либо в онлайне также, смотрите из любой точки мира. Все ссылки для записи на все тренинги под этим видео, смотрим разбор, увидимся, это был Шамшурин, пока. Почему? А при нас сколько? При вас, ну, в полях я не знаю. ну, каждый раз почти. Ну, сколько? Ты вообще, по-моему, у каждой брал, сколько у тебя номеров? Ну, то есть всего 5. Как бы. Давай подумаем, если ты при нас взял 5 номеров, то есть без нас ты их не взял, как бы, что могло помешать? Ну Чисто по ощущениям, по моим короче, откат какой-то произошел, я не знаю почему. Либо блядь, мне какая-то прочь говорит, что я одному не стрёмно сыграл. Минимум... Нет, был... ну откат есть, это как-то… А? Ты как минимум их спросил меньше раз. Если ты взял в полях 5 раз… Да, давай причины искать. Одна из причин вот это, да, то есть количество попыток было меньше. Вторая причина какая? Откат это ну что такое, типа не знаю. Кризис, блядь. какой кризис? какие критерии? Почему там кризис в чем? давай распилим это. Ну вот по внутренним ощущениям получается. Кого-то бы обстановка другая. кого что-то не то. Не на кого свалить, это не то. Вот, ну простым Не на кого свалить, это не то, если какая-то хуйня, то есть, могу ли я предположить, что почему вот в группе, в толпе, вместе с нами, вот в этой движухе веселее и легче, потому что ты думаешь, У -у, я не один, здесь мы все такие, и если что-то не получится, это вот как бы вот, это не я как единица, это Нет, вот эта вот что что тусовка, это и это мы угораем, и как бы У -у, это вот, вот мы, ну то есть, Перекладывание ответственности. Как только ты один, тут получается, что ну уже да, нужно самому как бы отвечать, скажем, за свой да. результат. Могло ли быть с этим связано? Нет. Ну, могло, нет, не знаю. Я уже какие-то свои это, предварительные кажется, выводы нет. сделал по тебе. То есть ты такой прям, как сказать, ну это круто девкам это заходит, там и внешка, и как ты там, как ты вот так смотришь на них. Но это хуйня. Ну, как бы, я больше чем уверен, что с мамой или там, с, с сестрой, с братом, там, с папой, не знаю, с кем угодно. Ты так не об... или с другом, так не общаешься. Ты думаешь, друг? Как там, не знаю. Не, не знаю, я всегда разный, но, видимо, это Он пытается, как да. мне кажется, выглядеть старше, чем он. Нет, тут даже не в этом. То есть он надел маску охуенного этого голливудского актера. Вот так. Он даже, я, ну, я смотрел за мимикой. то есть он, ну... И это круто. Наверное, телки ну какие-то, я говорю, ну, тут, опять же, будет категория девушек самодостаточных, там, клевых, которые там вращаются в действительно, ну, скажем, кругах мужчин, которые там этот какой-нибудь, блядь, банкир, этот какой-нибудь там футболист, этот какой-нибудь пианист, но они, то есть те чуваки в своей сфере очень крутые, я не говорю только как критерий, как деньги, да, ну, там какой-нибудь, не знаю, охуительный какой-нибудь там. Художник, который не берет за это бабок, но он хуярит как бы и он ну, вот, кайфует от себя, от того, что он делает, он весь в процессе. И они так, себе, ну, они вот так, скорее всего, не делают. То есть, как правило, там чуваки, которые, не знаю, вот в такой, блядь, лохматый башкой, какие-нибудь там обычные, в каком нибудь не знаю, там, обосранном костюме, может быть. И они общаются, ну, они настоящие, то есть, в тебе не хватает этой настоящести. То есть, ты почему-то подумал, что, ну, ты недостаточно прикольный. Поэтому надо еще больше усилить это, вот этими движениями бровей. И мы все будем это делать, задание, но тебе особенно оно показано. Вот я не альфа-самец, либо лицо идиота. Это вообще охуенное задание, короче. То есть вообще лицо идиота делается перед зеркалом. короче, ты подходишь к зеркалу и вот с таким лицом... Вот так, вот можешь вот так сейчас сделать, вот так вот со мной поговорить. Короче, смотри, то есть ты, э, какие вещи вас парят, например, там, я не нравлюсь девушкам, там, я не уверенный, я там э, боюсь отказа. Вы говорите себе с таким лицом перед зеркалом, допустим, как только возможно, любое свободное время, пошел поссать в офисе, встал, там, пять минут по делу. Я не боюсь отказа, я очень нравлюсь девушкам. Там. Я охуенный, то есть я уверенный. У тебя лицо должно быть дебильное, но говоришь ты, скажем, такие адекватные хорошие слова. Я уверенный, я сильный там, блядь. И смотришь себя, то есть тут такая фигня происходит в мозгу. Мозг видит, что ты как долбоеб выглядишь, но при этом, как бы, вроде слова, то есть именно вербальный канал, он говорит какие-то хорошие вещи. Я спокойный. И как бы он начинает, ну, если долго это практиковать какое-то время, мозг начинает думать такую фигню, что типа в любой критической ситуации, даже где я выгляжу как идиот, я все равно себе говорю, что я клевый, я классный, как бы программирую. Ситуация хуевая, yeah. а слова хорошие. Я молодец, я спокойный, я уверен. Это как бы одна часть этого задания, ее нужно делать самостоятельно. Вторая часть задания, что ты подходишь к телкам сегодня и говоришь, привет, я Саша, как тебя yeah. зовут? Попробуй вот... вот Максимально притвориться не крутым, то есть да, здесь блин, все да, твое да, нутро. Да. И, не, не, ну можешь еще как-то, блядь. Я, даже, он сейчас даже в эту... Ты, ты сейчас правильно, я понимаю, хочешь спросить, а можно ли как-то с крутым лицом сделать лицо Саня, чем более это как бы противоположно тому, что вот самое крутое и прикольное пиздатое, тем это лучше. То есть сейчас ты даже бессознательно ты не, ну, не ловишь себя, ты подходишь и сам по себе уже нормальный чувак и не осознавая того, пытаешься еще сыграть какого-то Марлона Брандо, а тебе надо прийти и сознательно сыграть из себя дебила. И когда ты с ней так пять минут проговоришь, потом скажешь, да ладно, человек. Так она же не будет разговаривать Я угораю там. Как тебя зовут? Опять, да, я... Ну то есть, как, как ты сам это сам понял? Давай она? на пять рублей поспорим. Что она будет разговаривать? Да. Офигеть. Не может, не мож, может, не будет, но я просто четыре ей отдам, скажу, поговори <с> сейчас тебе подойдет чувак. Рубль на мою. Да, Саша. У меня два вопроса. Мне короче, вот, вот эту херню сделать, кого-то бы я а какой-то, я не знаю. И потом сказать, да ладно, я угораю и начать. Да, операция. но по-хорошему, прям в идеале, вообще вот этой фразы, да, я угораю, быть не должно. Ты классно выглядишь. ладно, это. Как тебя зовут? То есть, вот, потому что, ладно, я угораю, это все равно некое как бы, оправдание, что я сейчас шутил, я сейчас стебал, да. это был не я, это был мой образ. А после этого ты такой, как тебя зовут? Просто резко перестаешь вот так говорить. Ты меня Саша зовут. Ты становишься обычным. И если она спрашивает, что это было, как бы это, это что? Ну, то есть как будто ей показалось, блядь. Ну, это похорош, это одна из вариаций, я не альфа-самца. Потому что лицо идет, это еще и психологический момент, психотерапевтический если ты будешь еще перед зеркалом это делать, какой-то набор фраз 5-10. Ну, при тебя дрочит, что ну каждого из вас что-то дрочит. Допустим, там я боюсь отказа или что-то еще там. Мне похуй на отказы. То есть ты, те фразы, которых ты боишься, ты как бы их ставишь в позитивный контекст. И в такой вот рожей перед зеркалом говоришь, мне все равно на откаты, я спокойно себя чувствую, общаюсь То есть ты должен выглядеть как дебил еще раз, но говорить хорошие вещи. А это просто как вариант пойти и показаться дебилом. Либо я не альфа-самец, но мы все это будем делать, просто сейчас я вам скажу, а вы запомните. Вы вспоминаете, что бы вы никогда не хотели рассказывать девушке о себе. Но я об этом еще напомню, да, просто предварительно и очень коротко, потому что есть какие-то чуваки, которые все сделают, может, захотят еще. И потом идете и рассказывайте ей, какой вы не крутой, какой вы не охуенный. Всем привет, меня зовут Саша, мне 21 год. Я прошел тренинг Владимира Шамшурина «Практика», но не только Владимир Шамшурин, соответственно, и Юра, и Дениса, еще два тренера. То есть хочу сейчас сказать какой-то короткий но емкий отзыв о тренинге, наверное, по моим глазам, то есть видно. Когда я сюда приехал, глаза были немного опустошенные. То есть, выходя от этого тренинга, каждый день я записывал себя на видео, чтобы сравнить с предыдущим собой. И это была колоссальная разница. То есть, у меня реально горели глаза. И при том, что у меня нифига не было эмоций, нифига не было энергии, но глаза, то есть, говорят сами за себя. А что было? -то? Ситуация такая Волшебную воду разливали, давали кексики что? с волшебной травой? Нет, вы ничего не делали, просто... Человека помещает в ту среду, когда он должен делать. Даже если ему страшно, даже если у него там трясутся ноги, руки там, и так далее, там, он не знает какую теорию, он просто берет и делает как-то. Делает как-то, потом э, все постепенно, постепенно, постепенно, и постепенно он топит наверх, а нифига не вниз. Ну, скажем, конечно, ты вниз немножко скатываешься, но есть, в любом случае все только наверх идет. Почему выбрал именно пол? Выбрал Владимира Шамшурина, честно говоря, смотрел его, короче, просто 4 года на YouTube просто так. Всю теорию о отскакит, все знаю, все моменты, все круто, нифига не подходил. И ну, почему-то именно этот человек внушил мне какое-то доверие, то есть я не знаю, сейчас пикап трениров очень много на самом-то деле. И на каком-то ментальном, энергетическом уровне, то есть я как, каким-то образом через экран телефона смог прочувствовать эту энергию. И мне нравится больше всего эта философия, что... Тут больше не про, не, даже не про пикап, не там, про телочек, не знаю, там, про подходы, а вообще про развитие личности, развитие мужчины. Потому что мужчина должен быть мужчиной в первую очередь, и это помогает не только в плане съема девок, а вообще по жизни, в бизнесе, в спорте, да в чем угодно вообще. Вот, то есть как-то так именно по, по этим причинам. Как тебе прошло? именно такой формат, например, то, что ни один тренер, Самая а три формата. тренера? А группа там именно такого количества человек было ли тесновато грубо говоря нет тесно получил не было достаточно да, да я получил доста достаточный результат достаточное количество внимания я а четыре дня хватило а то некоторые говорят а что не два месяца ну блин это очень интенсивно четыре дня если вот таких интенсивных было два месяца ну как бы Значит, я считаю, что это детей, должно да? было бы стоить там вообще других каких-то космических денег. Это раз, а два, то, что ну, за четыре дня реально можно научиться каким-то вещам, ну, на самом, на самом И самом деле, деле, дальше, я понимаю, в любом случае будет, человек же должен так. сам себя тянуть за яйца, там, за жопу, за что-то еще угодно и сам это делать. То есть четыре дня это база, а после четырех дней человек сам должен какие-то вещи начинать делать. То есть именно так это и должно работать, я считаю. Да, если вам кто-то пообещает два месяца и будет эти два месяца ходить с вами за ручку, не факт, что будет такие да. же результаты, как да. за эти четыре да. дня, и потом полноценная работа один на один. И вот почему я сказал, то что этот тренинг, он даже больше не про пикап, то есть, ну, а про развитие вообще мужчины, развитие его в обществе, в социуме. Это как угодно вообще, то есть прокачка личности мужчины, потому что вот здесь... 3 человека, три тренера, даже несколько саппортов сказали мне, вытащили какой-то мой такой загон, таракан, страх из головы, от которого я считаю, что нужно избавляться, это такой страх, то есть что обо мне подумают люди, там как я одетом и так далее. То есть то у есть меня очень такого, большая не... значимость себя, получается. Не, и, было. не было такого, что всем дают там, абсолютно одинаковую информацию, все Нет. получили, иди идти Нет, все иди, для каждого реально индивидуально. Есть какие-то базовые вещи, но. А, Тренера, саппорты, то есть, те люди, которые нас этому учат, они подходят и уделяют время каждому человеку. То есть каждый человек получает ту информацию, э, те задания, которые помогут именно ему. Что пожелаешь парням, которые еще пока думают? Чуваки, нихера не думайте. Я тоже, вот, 4 четыре года я думал, четыре года я знал теорию и думал, да, ладно, Прогиня, я сам, сам попробовал. Сейчас уже, если бы ты тогда уже начал. А? Представляешь, что было бы уже сейчас, на данный момент, да. если бы ты начал там... Возможно, дать. я бы сидел здесь, четвертым тренером, короче. Да, вполне. <laughs> да, вполне, да, такое возможно. Но я ни разу не пожалел, что я сюда приехал. Было очень много сомнений, то есть борьба с собой, она была внутри своей головы. И нужно просто взять, приехать, сделать это, попробовать. И никто просто из вас, просто реально никто из вас не пожалеет. Все, аминь.